Добрый день! Спасибо большое, что вы все остались на самую последнюю лекцию. Благодарю вас за терпение и за интерес к этой тематике. Я сама, честно говоря, фанат переменных звезд, это область моих научных интересов. И сегодня я постараюсь кратко и емко познакомить вас с основными аспектами, что же меня так захватывает, и я постараюсь заразить этим и вас. Когда вы поднимаете голову к ночному небу в городе, вы, скорее всего, ничего особо хорошего, интересного не увидите. Но если представить себе, что мы городские огни полностью выключим, то вы увидите потрясающую картину. Вот такая вот белесая полоса через все небо. Это наш Млечный Путь, наша галактика. В которые входит и наша Солнечная система. Мы видим ее серебра. И вы увидите порядка трех тысяч звезд невооруженным глазом против нескольких десятков, которые вы можете видеть в городе. Вы сегодня уже слушали про термоядерные реакции, но термоядерных реакций у нас в мире на самом деле гораздо больше, чем вот, э, э, то, о чем вы слышали. Прежде всего, я говорю о термоядерных реакциях в звездах. Каждая звезда — это термоядерный реактор. В центре звезды по современным представлениям, по достаточно большому объему вещества, происходит превращение водорода в гелий и далее в более тяжелые элементы. А излучение происходит, ну, скажем так, с поверхности звезды, с ее фотосферы. Когда я говорю кому-то, что занимаюсь переменными звездами, меня часто спрашивают, а, да, я вот видел там где-то вот звездочки вот так мерцают. Это оно? Нет, говорю я, это не оно. А что же это такое, чем, чем вызвано это мерцание? Мерцание вызвано примерно теми же процессами, э, которыми вызвано колебание воздуха над горячим чайником или над раскаленным асфальтом летом. То есть перемешиваются слои холодного и горячего воздуха, за счет чего... Луч света проходит не напрямую, а каким-то образом изгибаясь, и мы видим изменение картинки, дрожание картинки. Точно тот же эффект мы можем наблюдать у горизонта. Вы видите, звездочки мерцают, но это всего лишь видимый эффект, это не реальное изменение в звездах, это то мерцание, которое мы к переменности звезд не относим. А что же все-таки переменные звезды? Оказывается, к переменным звездам, относит любую звезду, которая изменила свой блеск хотя бы один раз, и человек это увидел. То есть, если изменение было зафиксировано, все, мы можем говорить о том, что это переменная звезда. Вот эти две э, картинки, это, естественно, инвертированные снимки. Вы можете видеть, что здесь черные звезды на светлом фоне. Это э, фрагменты сканированных пластинок из уникальной коллекции, которая хранится э, у нас под Одессой, в поселке Маяки. Одна из моих учениц занималась изучением исторических э, сведений по вот этой вот звезде ⁇ Розминос ⁇ Мы даже обнаружили э, такую вот уникальную достаточно пластинку в рамках этого проекта. Э, но вот это вот, вы можете сравнить два снимка здесь. Звездочка очень яркая, она находится во вспышке, и яркость во время вспышки поднимается в десятки тысяч раз зачастую. Вот. А здесь вы видите эту, эту же звездочку, но в спокойном состоянии. Знаете, э, с ростом технологий, вот каждый раз, когда происходил какой-то технологический прорыв, количество переенных звезд, известных человеческую, резко возрастало. Вот за последние полгода было зарегистрировано порядка 400 тысяч переменных звезд. А когда же ими начали заниматься? Ну, на самом деле, очень долго держалось учение Аристотеля о том, что небесная сфера, она неизменна, она вот такая всегда была и всегда будет. Однако в 1054 еще году, на это тогда еще сильно внимания не обратили, но в 1054 году была зафиксирована ярчайшая сверхновая. Мы ее сейчас называем сверхновая. Мы знаем это потому, что сведения, они есть в китайских летописях. Вот перед вами, если вдруг кто знает небо, я знаю, что здесь кое-кто знает небо. Значит, здесь в созвездии Тельца, вот это вот этот объект, как раз то место, где сверхновая была во вспышке. И она была видна невооруженным глазом днем в течение нескольких месяцев. Представляете, какая это вспышка. А сегодня телескоп Хаббл наблюдает на этом месте вот такую вот расширяющуюся туманность, очень известную, называется крабовидная туманность. Кстати, любительский телескоп, тоже ее можно видеть. Одна из первых периодических переменных звезд, да? то есть не та, которая просто взорвалась, а та, которая меняет свой блеск непрерывно и показывает нам какую-то периодичность. Это была Мира в созвездии Кита. Название Мира не случайно. Мира, называет, мира переводится как «удивительная». И произошло это открытие примерно в 1000... Тысяча в году, хотя оно было результатом длительных наблюдений. Дело в том, что период у этой звезды порядка 11 месяцев. То есть для того, чтобы уловить эту периодичность, нужны длительные наблюдения. Что же удивительного в этой звезде? Дело в том, что приблизительно половину времени ее можно наблюдать невооруженным глазом, а половину времени нельзя, то есть для этого нужен телескоп. Ее даже однажды перепутали со сверхновой. Еще одна переменная звезда, но уже совсем другого характера переменность, это звезда Бета-Персея, Алголь. Вот здесь вот она мигает. Ну, она была открыта чуть позже, если я идет про обнаружение конкретной звезды. Но для того, чтобы пояснить, почему она меняется, почему она меняется именно таким образом, ушло еще порядка 100 лет. Какие же бывают причины изменения блеска звезд? Их сейчас уже известно огромное множество, но если так говорить группа, то можно разделить их на две основные группы. Это внешние причины и внутренние. Что такое внешние причины? На самом деле к внешним причинам относится то, как мы видим звезду. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев звезды вращаются быстрее или медленнее. И вот благодаря тому, что мы одну и ту же звезду видим с разных сторон, нам кажется, что она свой блеск меняет. Вот, например, как вы видите здесь. Да? Вот она поворачивается к нам бочком с пятнышком, таким темным, и, соответственно, ее общий блеск падает. К внутренним причинам относятся, во-первых, взрыв любой природы. Это может быть одиночная звезда, это может быть взрыв в так называемом аккреционном диске, это может быть локальный взрыв, глобальный взрыв и так далее. Главное, взрывы. Либо же пульсации, то есть в звезде, поскольку мы знаем, там да, термоядерные реакции происходят, есть какие-то нестабильности, скорость излечения этих термоядерных реакций, и в итоге происходит, ну скажем так, раскачка, звезды начинают пульсировать почти как наше сердце. Окей, э, поговорим немножечко о двойных звездах. Это вот основная область моих научных интересов. Значит, э, что же такое двойная звезда? Ну, э, нам с вами оно вообще не слишком близко, потому что Солнце одиночная звезда. У нее нету какого-то второго компонента. Но на самом деле во Вселенной очень часто встречаются звездные пары. Обычно они, парни, уже рождаются. Реже происходит гравитационный захват. Что же такое двойная звездная система, как она живет вдвоем? Ведь мы понимаем, что два массивных тела должны притягиваться. В противовес этому притяжению звезды вращаются за счет центробежной силы, они не падают друг на друга, да? Вот примерно таким вот образом они вращаются. Если помните, девочки в первых классах очень любят так за ручки крутиться, да? вот, вот вместо ручек у звезд гравитация, собственно, держится за счет гравитационных сил. В противном случае они бы, естественно, разлетались. Представьте теперь, что наши крутящиеся девочки светятся очень ярко, а мы с вами находимся настолько далеко, что мы не можем определить, что там две девочки. Так, у девочек такой очень яркий айол. И мы видим их как один источник света. Однако, благодаря тому, что мы будем видеть то двух девочек, то одну, мы будем видеть то поярчание суммарной яркости девочек, то, наоборот, ослабевание блеска. Вот примерно таким образом это происходит. Мы видим то две звезды, то одну. И, соответственно, меняется суммарный блеск звезд. Вот именно... По наблюдению суммарного блеска двух звезд в тесной системе, астрономы могут установить, что звезда является двойной. Иногда бывает такое, что в паре звезд одна звездочка более массивная, но компактная, а вторая звезда она крупнее и делится веществом со своей компаньонкой. Но вещество, вы же знаете, да, из сила кориолиса, если кто-то вдруг помнит, что это такое отклонение потока при вращении. То есть это сумма, по сути дела, поступательного и вращательного движения. И вот поток отклоняется от звезды, он не падает сразу на звезду, вот, но накапливается в так называемом аккредиционном диске, в котором э, происходят какие-то такие вот процессы разогрева, да, э, и этот диск может взорваться, выглядит вот так вот красиво, а мы здесь на Земле этих подробностей, к сожалению, не видим. А вообще, знаете, это очень здорово, что астрономам не дают запустить ручки в эти звезды, потому что они бы взрывали все вокруг, астрономы не совсем понимают, как взрываются звезды. А вот, и мы видим что? Мы видим поярчание э, суммарное да, вот этих вот компонент э, в тысячи раз. Вот, мы фиксируем это, наблюдаем в телескопы, снимаем спектры, в радиодиапазоне наблюдаем, в рентгеновском, в гамма. В общем, пытаемся установить, что произошло. Окей, взрывы бывают не только в двойных звездах, но и в одиночных. И даже более того, может кто-то слышал о том, что мы все звездные пыли Это в принципе так, потому что вообще в недрах звезд могут образоваться элементы не тяжелее железа обычно, потому что железо вот такое вот стабильное ядро. Это, считайте, ну, как зала, да, ее очень сложно будет сжечь. Вот. А когда звезда подходит к своим последним этапам эволюции, она взрывается, и в этом взрыве выделяется столько много энергии, что ее хватает на переработку вот этого железа и более легких элементов в тяжелые. Иными словами, все, что... Есть у нас на Земле да, вот все, из чего э, сделаны мы, из чего сделано все, что нас окружает. Это результат э, взрывов каких-то звезд, когда-то очень-очень давно. Э, и, казалось бы, да, кто вот должен раньше взорваться, если две звезды образовались одновременно? Одна менее массивная, другая более массивная. Но ну, так вроде интуитивно кажется, что менее массивный, ну, в ней же меньше водорода, да? Он должен быстро выгореть, и она взрывается. На самом деле, это не совсем так. Вот вы выведено здесь на иллюстрации, оно достаточно правдоподобно, в том плане, что самые большие и горячие, голубые звезды имеют большой запас водорода, который выгорает в гелий по очень большому объему. За счет того, что давление и э, температура в звезде очень большая, термоядерные реакции происходят очень интенсивно. И голубые звезды взрываются раньше, чем это делают более э, холодные и не такие массивные звездочки. Но что предшествует взрыву? Обычно вот такая вот нестабильность, вот такие вот пульсации, в результате которых звездочка расширяется и охлаждается, или наоборот сжимается и разогревается. Ну а взрыв уже происходит, собственно, в результате, таких вот колебаний. Колебания бывают не только радиальные, как только что вы видели, но и может идти несколько волн по поверхности звезд, говорят, что даже до 12 волн. Вот. И этим аспектом занимается такая область науки, называется Теперь Приблизимся из далеких глубин космоса к нашей планете. И самая ближайшая звезда – это, естественно, наше Солнце. Ну, в общем и целом, если мы говорим о том, что происходит сейчас, да, на самом деле Солнце тоже показывает определенную переменность. Да, малоамплитудную, иначе нам всем было бы очень плохо. Но, тем не менее, переменность есть. Прежде всего, она проявляется во всем вам известных пятнах. Они бывают небольшие размером с Землю, бывают очень большие размером с Юпитера, и даже больше, вот как здесь показано. И, естественно, если поверхность запятнана у Солнца, то блеск Солнца чуть-чуть ослабевает. Для того, чтобы Солнце изучить более подробно, еще несколько десятилетий назад начали выводить на околоземную и околосолнечную орбиты-космические аппараты, которые наблюдают сейчас Солнце со всех сторон непрерывно в различных диапазонах спектра. И вот вы видите это анимация, полученная с одного из таких космических аппаратов. У Солнца не просто такая спокойная поверхность, да, на которой иногда появляются пятнышки пятна, это следствие деформации магнитного поля. И вот э, вы видите, что вещество может выходить вдоль магнитных силовых линий вот такими вот петлями. Могут быть факелы, протуберанцы, взрывы и так далее. То есть наше Солнце не совсем стабильная звезда. По большому счету, если бы мы, имея очень хорошую аппаратуру, наблюдали, ну, слонгая там с Альфа центавры э, за нашим Солнцем, мы бы видели переменность. Напоследок, что я могу вам пожелать? Выезжайте за город, любуйтесь восхитительным звездным небом. И помните, во-первых, что многие из этих звезд являются переменными, а во-вторых, я уже даже показала, где их найти, а во-вторых, каждая звезда, вот каждый огонечек, которую вы видите, это огромный термоядерный реактор. Спасибо.